Друзья, всем привет! На связи Александр Янюк, с вами команда ТВТ-эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня понедельник и мы готовимся к новой торговой неделе. Начинаем мы с американского доллара, который резко вырос после данных о рынке труда в пятницу. Да, импульсное движение, прям очень круто, практически без объема. Хочу отметить, что вот в этой свече значительная часть объема была сосредоточена в верхней части, если даже сравнить просто с предыдущими объемами, которые проходили, да, вот тут повыше, либо чуть раньше, то практически объема этого и не видно, который был в пятницу после данных. Вот, соответственно, рынок достаточно тонкий, у инвесторов было много ожиданий, много позиций они набрали до, фактического выхода э, новостей. И таким образом уже само движение происходило без особых крупных объемов. Я считаю, что это было закрытие э, шортовых позиций, в том числе сделала э, ну, сделала свой вклад. И э, хочу просто банально отметить один пример, который мы с вами ранее разбирали. Вот в данном месте да, за день до публикации данных было продано значительное количество контрактов, там 970 если я правильно помню, вот, и сегодня с утра выход плюс-минус такого же объема, да, здесь тоже в районе вот 984 контракта, 1600, 30, 300, ну, вместе это, грубо говоря, 2000 контрактов и еще 800 контрактов, это все кто-то покупал по рынку, то есть, либо, это те люди, которые рассчитывают на импульсное продолжение текущего э, вот этого движения, либо это закрытие шортовых позиций. Я склоняюсь к тому, что это как раз таки закрытие шортовых позиций. Э, те участники, которые накопили шорт на вот этом нисходящем движении, уже его фиксируют за счет того, что у нас а, произошло обновление локального максимума. С технической точки зрения это слом тенденции, соответственно, нету смысла стоять против тенденции. Да, точнее нет смысла уже находиться в шортовой позиции, ведь тенденция нисходящая уже изменилась. Это первое. И второе, много участников увидели, что накапливали шортовую позицию в, данном, э, вот в этом участке. Это видно по дивергенции кумулятивных дельт, и таким образом для них это уже выход, для них это уже стоп э, по их позиции. Таким образом мы увидели резкий спрос, рыночный спрос по американскому доллару, и, и, соответственно, резкое движение вверх. Остальные все валюты провалились существенно вниз на фоне того, что американский доллар достаточно сильный. Поэтому подытожим, по американскому доллару с большей вероятностью произошло закрытие шортовых позиций, потому что очень много покупали по рынку. Это первое. Второе. Экономика США достаточно сильная, безработица снижается, продолжает снижение, количество новых рабочих мест достаточно высокое. Соответственно, рынок труда силен, инфляция по чуть, -чуть опускается, поэтому, возможно, с большей вероятностью Пауэл прав по поводу мягкой посадки экономики. Но она пока достаточно э, такая активная, скажем так, и это не будет мешать ФРС поднимать процентную ставку дальше. Европейская валюта под давлением американского доллара снизилась, Это, я считаю это временное явление, давайте посмотрим на сототчеты, отчеты нам указывают на то, что по евро фонды по-прежнему накапливают лонговую позицию, у них уже очень сильный перекос, да, грубо говоря, в три раза практически этот перекос лонговой и шортовой позиции, То есть, они серьезную ставку делают на то, что евро дальше будет продолжать расти. А вот э, хеджеры, в свою очередь, они больше активничают в шорт. да, Мы здесь видим, что существенные объемы, 25 тысяч контрактов в шортовой позиции набрали. То есть, они использовали повышение цены для того, чтобы накопить шорт позицию. Посмотрим, кто в этой борьбе победит. В любом случае у нас пока что дифференциал ставок, он начал сходиться, но еще до конца не зашелся. Это достаточно длительный промежуток процесс. И поступающие данные, они будут влиять на настроение инвесторов, на то, как они будут ожидать, будет ФРС поднимать на 25 базисных пунктов или вообще не будет. Потому что уже бытует мнение о том, что до конца 2023 года ФРС начнет снижать процентную ставку. Хотя Павел говорит, что нет, ни о каком снижении речи не может идти. На этой неделе выйдут данные еще индекса потребительских цен в Германии. Ожидается, что там будет рост. Соответственно, если растет индекс потребительских цен в Германии, в основном локомотиве еврозоны, то с большей вероятностью ЦБ продолжит поднимать ставку на 50 базисных пунктов. И таким образом дифференциал ставок еще больше сузится. И это позитив для европейской валюты. Поэтому... Скорее всего, фонды правы, и есть смысл с коррекцией рассматривать лонговые позиции по этому инструменту. Поэтому на этой неделе я рассчитываю, что все-таки импульсный спрос на американский доллар продолжится, да, и на этом фоне европейская валюта сможет обновить вот этот локальный минимум за текущий фьючерсный контракт. Здесь у нас сформируется отличная точка входа для наращивания нового лонга. Швейцарский франк двигается вместе с евро. Здесь ничего интересного. И по соточетам тоже, в принципе, ничего существенного не происходило. Австралийский доллар э, скорректировался значительно других валют. Помните, мы говорили, что закрепление под этой областью будет означать, что есть смысл рассматривать шорт-приоритет. И это закрепление, оно произошло, достаточно красиво произошло. Э, так, если перенести эту область, то приблизительно она будет выглядеть как-то вот так. Так, давайте. Ну, короче, вот плюс-минус она, она вот так будет выглядеть. Пробили, оттестировали ее снизу вверх. Вот тут поболтались чуть-чуть и дальше вниз покатили. Причем существенно вниз прошлись. Вот по австралийскому доллару, к сожалению, закрепление прям сильно ниже произошло поэтому с текущих набирать позицию как-то не совсем комфортно. Есть расчет на то, что перед заседанием Банка Австралии, оно будет 7 числа, то есть завтра, что все-таки участники рынка с надеждой подтащат цену чуть-чуть вверх, и там будет более комфортно накапливать шортовую позицию. Учитывая то, что у нас открытый интерес в последнее время на росте цены снижался, учитывая то, что у нас фонды по-прежнему находится в нет шортовой позиции. У хеджеров не могу сказать, что существенный перекос. Они, в принципе, плюс-минус всегда такую позицию держат. А вот фонды за последнее время накопили шортовую позицию. И вот если мы посмотрим на сот-индекс, то он плюс-минус уже близок к, тому, к максимальному расхождению. Еще неделька-две, и, в принципе, мы это можем увидеть. А если мы посмотрим на... Обычный э, сот репорт, да, на кумулятивный сот-репорт, то мы увидим, что за последнее время фонды свою позицию практически не меняли. Они как были в нетто-шорте, так и находятся, несмотря на то, что цена подрастала, они не увеличивали, но и не сокращали свою позицию. Это первое, а вот фонды по чуть-чуть чуть сбрасывали, да, то есть их позиция э, хеджеры, точнее, извините, хеджеры по чуть-чуть свою позицию э, растеряли. То есть до этого у них там было, в начале вот этого импульса, к примеру, у них было 40 тысяч контрактов лонговых, а сейчас только 31 тысяча контрактов. Вот я считаю, что по э, австралийскому доллару нисходящая тенденция, как минимум коррекция, точнее, она будет более яркой, более сильной, нежели по европейской валюте. валюте учитывая то, что э, ожидание рынка, что Банк Австралии поднимет ставку только на 25 базисных пунктов, то это... Не очень положительно. Вот если Банк Австралии поднимет на 50 базисных пунктов, тогда окей. Тогда э, по австралийскому доллару мы можем рассматривать дальнейший сценарий, лонговый сценарий. Вот. Но если действительно будет на 25, то здесь шорт. Э, И в принципе основная область, которая которой интересно это все делать, это вот как раз вот эти объемы, которые были накоплены. За предыдущую неделю в верхней части, ближе к этим объемам, есть смысл рассматривать шорты. По новозеландцу плюс-минус аналогичная ситуация. Здесь мы как раз и дожидаемся еще и лонг-приоритета по сот-индексу. С большей вероятностью он произойдет чуть пониже. Как раз вот американский доллар делает импульс, все остальные валюты проваливаются, просаживаются, обновляют минимум за текущий фьючерсный контракт, формируют хорошие возможности для среднесрочного входа и дальше покатят вверх, так как американский доллар по-прежнему находится достаточно высоко, там по-прежнему есть много ланга, который еще можно вынести. Сейчас охотятся за шорт-позициями и спекулируют на том, что американская экономика достаточно сильна пока в моменте. Но низкая безработица это тоже плохо в среднесрочной перспективе. Так, дальше у нас канадский доллар, который чувствует себя чуть лучше остальных валют. Заметьте, что он падал не так сильно как другие активы, и здесь открытый интерес прям существенно прирос, да, 7000 контрактов, давайте посмотрим, что было в соточетах, так, по Новой здесь ничего интересного, по канадскому доллару у нас тысяч контрактов шортов накопили фонды, да, и хеджеры особо не активничают, неподотчетные трейдеры тоже особо не активничают, Фонды 8 8700 8 контрактов успели за предыдущую неделю накопить шортовые позиции. Открытый интерес, посмотрите, плюс-минус, то же значение за последние недели вырос. Вот это изменение последнее, оно не вошло в соточет, потому что до вторника да, соточеты формируются. Уже в следующую пятницу мы увидим э, свежие данные куда как раз вот этот э, скачок открытого интереса и войдет. Пока цена находится ниже основной области сопротивления, я э, не рассматриваю лонг-приоритет, но и шортить пока не собираюсь. Канадский доллар выглядит более сильным. На этой неделе еще выйдут данные PMI. Там существенный прирост. По, ну, один из поставщиков этих данных да, указывает на то, что в деловой активности Канады существенный прирост, несмотря на то, что там очень сильно холодно сейчас. Вот, Поэтому основной прогноз и основная идея по канадскому доллару Это лонговать после закрепления выше вот этих максимумов То есть подход снова к этим максимумам будет плюс-минус та же картина, что и по эфиру То есть мы подойдем еще разок, потестируем, здесь постоим И потом просто вот такую палку сделаем Скорее всего вот эти ребята, которые закупали пониже, они на это и делают расчет Британский фунт тоже провалился существенно. Здесь аналогичная история. Ну, в Британии шорт-приоритет может быть еще более сильным за счет того, что у них проблемы. И на этой неделе выйдут данные ВВП по Британии. Посмотрим, ухудшилась ли ситуация. Потому что по прогнозам там все не очень хорошо. Поднятие ставки не приводит к результату. Соответственно, инфляция достаточно высокая. Соответственно, банк... Англия делает что-то не так. Инвесторам это не нравится. Японская иена вместе с другими валютами провалилась, несмотря на то, что спрос на облигации подрастает. Но вместе с другими и пошла тоже вниз. По сототчетам, что по британцу ничего интересного, что по японской иене тоже ничего интересного. Просто закрытие позиций происходит. Это нормально. А закрытие позиций для нас особой смысловой Нагрузки не несет за счет того, что деньги вынимаются. То есть не, за, не формируются какие-то позиции, а просто закрыли позицию. Она в моменте повлияла, в моменте закрытия было влияние на цену. Но дальше уже никакого влияния не будет иметь это закрытие. Так, по рынку криптовалют. Сот. По сот индексу Short приоритет у нас пока не появился, там тоже по чуть-чуть закрывают свои позиции. Достижение максимума за последних несколько месяцев, за последних полгода – это существенный, э, существенный фактор для частичного закрытия позиций. Вот. Но я считаю, что мы еще далеки от э, локального максимума, и э, вот этот хай будет еще пробит. То есть… Поболтаемся немного, выйдут новости о том, что MicroStrategy покупает, Tesla покупает, еще кто-то покупает, Кэти Вуд обратно купит, и мы сделаем новый хай в районе отметки 29. Возможно, это просто розовые мечты, но на текущий момент все больше и больше факторов указывает на то, что рисковые активы будут в спросе пока что, вот до момента пока, ну как минимум еще квартал, да, пока ФРС не придумает, а давайте мы поднимем процентную ставку на на 0.75 базисных пунктов. А вот тогда будет все не очень хорошо. Пока ФРС смягчает свою жесткую политику, рисковые активы будут чувствовать себя хорошо. Эфир. Та же история. Так, по поводу золота. Видим, как сильно скорректировалось по сравнению с остальными валютами. Серебро, к сожалению, скорректировалось не меньше. Спред между золотом и серебром хоть и сходится по чуть но не очень-то и сильно. И давайте мы сразу, наверное, этот спред и посмотрим. Вот этот спред в моменте схождения было существенным. Вот где-то, ну короче, да, в моменте схождения было, но сейчас его снова практически нет. Я вижу смысл продолжать накапливать этот спред. Учитывая то, что серебро более низколиквидный инструмент и запампить этот инструмент явля... не является чем-то супер сложным. У нас э, формируется лонг-приоритет по сот-индексу по золоту, поэтому коррекция, скорее всего, будет более глубокой. Я надеюсь, что это будет как раз вот эта проторговка. Вот. вот с нее будет более комфортно накапливать лонговую позицию. А еще и учитывая то, что, смотрите, складывается такая ситуация, рынок труда силен в Штатах, это первое. Второе, э, инфляция там, ну, не такими активными темпами падает, хотя и говорят о том, что ожидание рынка, что к концу 2023 года инфляция вернется на нормальное значение, то есть рынок это уже там себе чуть-чуть закладывает этот оптимизм. Вот, но безработица низкая, айтишников там увольняют, э, нанимают, деловая активность достаточно высокая, то есть это все создаст, э, поддержит точнее текущую инфляцию, потому что многие люди будут больше тратить, рынок чуть-чуть вырос, снова будут больше тратить, и это повлечет за собой то, что инфляция не так быстро упадет. И возможно будут те кварталы, когда инфляция продолжит свой рост. Статистически по сравнению с предыдущими годами она не так сильно уже будет расти, но будет расти, это будет влиять на настроение инвесторов, а когда инфляция растет, то точнее ожидания по поводу роста инфляции присутствуют, тогда и золото растет. И вот для нас это будет хорошая возможность вот здесь накапливать лонговую позицию до момента разрешения ситуации как раз-таки с фондовым рынком и с этой инфляцией. Потому что в данном случае важно только ожидание. Для золота важно ожидание роста инфляции. И вот эти ожидания все больше и больше будут накапливаться. Я надеюсь, что как раз золото к этому времени сделает хорошую коррекцию. Давайте посмотрим на чистую позицию, не сотый индекс, и мы видим, что фонды по-прежнему накапливают лонговую позицию да, по золоту. Они как начали ее набирать здесь на минимумах, так и в принципе продолжают по чуть-чуть накапливать, это нормально. В ETF, которые управляют ну, портфелями акций золотодобытчиков, деньги заносят по-прежнему все там нормально. Дальше у нас нефть, которая штурмует отметку 70, это прекрасно. Я надеюсь, что здесь она еще даже ниже чуть упадет и будет возможность набрать позицию получше. Как я и говорил раньше, лонг-приоритет сохраняется за счет того, что Китай по чуть-чуть восстанавливается и США по чуть-чуть будут восполнять свои стратегические запасы, поэтому минимум, даже если будет обновлен здесь, это тоже будет круто. Я рассчитываю свой риск-менеджмент до отметки 58. То есть на 58 я получу свой стоп. Если ниже не пойдет, то будет все замечательно. Медь дошла до уровня лимитной поддержки. Вижу смысл накапливать лонговую позицию от этого уровня. То есть дождусь момента реализации рыночного предложения, в принципе, которое вот сейчас и происходит, и на закрытии можно будет уже рассматривать лонговый сценарий. Здесь и стопик достаточно понятный, короткий, да, под вот эту проторговку, чуть-чуть ниже. И, в принципе, ситуация не поменялась. Открытый интерес снижается, потому что экспирация уже, ну, как бы не сильно близко, но она близится. И если вы посмотрите, то по меди практически всегда вторая половина уже контракта, она по чуть-чуть уходит. Открытый интерес уходит, перетекает в следующие контракты. Поэтому здесь можно просто делить Окей, так, что у нас по дивергенциям? Давайте посмотрим за последнее время, что у нас было. О, у нас спрос резко, достаточно резко вырос, но как бы дивергенции здесь нету. Мазут обновляет свои минимумы. Зол, э, газ стоит на месте. Здесь и реализация рыночного предложения произошла, и закрытие короткое. Ну, скорее всего, это шорт-позиции закрывались как раз э, под конец торгового дня, последнего дня недели, перед выходными. Вот. И я считаю, что по газу у нас будет отличный спекулятивный лонг. То есть момент реализации рыночного предложения на более мелких таймфреймах есть смысл дожидаться вот таких ситуаций, когда много продают на локальном минимуме. Как мы видим, цена особо сильно не изменилась с этих значений. То есть пик продаж был как раз вот здесь. Цена плюс-минус вблизи этого уровня болтается. Поэтому либо будет еще одна такая штука, и тогда яркий импульс вверх. Либо мы даже с текущих можем уже остановиться и показать вот этот же импульсное движение. Давайте посмотрим на позицию неподотчетных трейдеров. Вот это интересно, как она поменялась. Блин, они по-прежнему в лонгах находятся. По-прежнему не закрывают свои лонги. Смотрите. И не, вы, и не выносят их. И не закрывают самостоятельно. Это минус. Это минус для э, торговой идеи, для лонговой идеи. По той причине, что э, это лишние пассажиры в этом поезде. Могут без проблем дальше затащить еще пониже, поэтому ну, нужно соблюдать риски. Так, э, тут ничего интересного. Фондовый рынок корректируется по чуть-чуть, это нормально. Все данные положительные и все, что только можно хорошее, вышло сезон отчетности как раз подходит к тому моменту, когда уже промышленники отчитываются, там не самые яркие отчетности, так как большинство из них не смогли переложить инфляцию на своих потребителей, и они в предыдущих кварталах отчитывались не очень хорошо. Поэтому на фондовом рынке сейчас будет небольшое затишье, да, все будут ожидать новое поступление данных и включение байбеков. Я не считаю, что у нас конец восходящего движения. Я считаю, что это только первый заходик был. Да, собрали чуть шор шортовой ликвидности, отстояться и снова дальше покатим вверх. Поэтому вот плюс-минус на такой сценарий я рассчитываю на фондовом рынке, учитывая то, что пока все хорошо. Рынок ждет, что будет мягкая посадка экономики, что ФРС уже не будет поднимать процентную ставку так агрессивно, и что к концу 23-го начнет ее снижать. Это опрос Блумберга, если не ошибаюсь. Так, NASDAQ, аналогичная история, но здесь, как по мне, больше рисков, потому что ФРС все-таки будет поднимать процентную ставку, а поднятие ставки для технологических компаний не очень хорошо. Так, Dow стоит... На месте. Давайте рассмотрим Russell еще последний, который неплохо вырос за последние недели. Прям отличненько вырос. Спрос на риск продолжает расти. И падает он, заметьте, слабее. Растет вместе с ростом открытого интереса. Это большой плюс. Соответственно, рисковые активы пока чувствуют себя хорошо. В том числе крипта. Так, по спредам. Золото-серебро. Вижу смысл накапливать дальше позицию при образовании точек спреда. Нефть против мазута. Вижу смысл открывать первую часть позиции, так как расхождение уже больше среднего. Дальше у нас Рассел против СНП. Пока сижу в позиции. Ну, Посмотрим любая негативная новость она приведет к тому ну не супер позитивная точнее она приведет к схождению этого спреда посмотрим но если спрос на рисковые активы продолжит расти то тогда я выхожу с убытком из этого спреда австралииец против новозеландца пока бездей здесь ну, нужно дождаться более существенного расхождения тогда австралиец. Шорт новозеландец лонг. так евро против швейцарца тоже пока ничего интересного не происходит и среди топовых валют у нас выбился уже австралиец, прям все, точно. И новозеландец и британец на самых минимумах находится за текущий квартал. Расхождение здесь не очень большое, поэтому... Подождем еще несколько дней. Я думаю, в пятницу мы уже сформируем торговую идею на сближение. Посмотрим, какой из активов будет на максимумах, а какой на минимумах. Потому что вот по австралийцу как раз завтра у нас решение по поводу процентной ставки. И все может резко поменяться. Британец против японской иены. В принципе, на одном месте пока болтается. Я посмотрю на этот спред с надеждой перезайти, если вдруг там все красиво произойдет. Если британец... Более силь, сильнее упадет, а японская иена останется на месте. Вот, британец обновляет свой минимум, и у нас появляется прекрасная точка спреда. Часть объема возьму, но пока накапливать среднесрочную позицию не хочу. Слишком все не очень хорошо в Британии. Итак, спасибо за внимание. Пишите ваши вопросы в чате, в комментариях. До встречи. В пятницу будем подводить итоги торговой недели. Всем счастливо, удачной недельки.